Значит, парни, смотрите, я тут провел эксперимент. Я всегда думал, почему БСЕ не может стать в вилле. То есть, закозлить ни на первой, ни со сцеплением. Ну, очень тяжело. Ну, не смог я ни разу нормально. Так, чуть-чуть колесико отрывается. На ТТР сел он сразу на первой, на второй передаче. Все, встает отлично. Думаю, да что ж такое. Уже и звезду поменял, 43 третью поставил на БСЕ. Не помогает. Вот поставил я параллельно абсолютно два мотоцикла. ТТР-125, Ербис и БСЕ-125. И вот а, рейками проложил по осям, по основным размерам. И получилась интересная вещь. Вот я заднюю ось совместил, планку положил. Двигаемся дальше. Положил вот а, по болту передней оси двигаемся сюда и что мы видим болт БСЕ вот он где в то время как у ТТР он на уровне вот этой планки вон он видите то есть вот я линеечкой померил линеечкой померил, у меня получилось ровно 15 сантиметров получается вынос ну или база это расстояние между осями колес у bse длиннее чем у остальных питбайков стандартных на 15 сантиметров именно поэтому я так думаю так тяжело поднять его в вилле вот ну вот чтобы визуально было видно вот они стоят Одинаково руль вывернут вправо на максимум до стопорного, до стопора. Вот видите, да, насколько длиннее БСЕ. Вот такие дела. Оказывается, ТТРчик-то он малыш по сравнению с БСЕ. А так, на первый взгляд, и не скажешь. Ну вот, такой эксперимент.